Я тебе готова. придется выложиться, Я да. Я готова просто все просто по -про чтобы, чтобы возбудить Россию. Привет всем, с вами команда Патриот. Мы... Мы в МФТИ, приехали в гости к физтеху. Почему? Просто так. Вкратце, просто, просто так. Да, потому что закончился очередной запуск программы 100-дневный лоркаут. И... Хочу сказать, что я очень горжусь всеми участниками и всеми выпускниками программы, но некоторыми я горжусь больше, чем другими. Почему? Потому что они не только занимаются сами, не только развиваются сами, не только помогают другим развиваться, но и делают разные крутые штуки. В частности, Алексей Шоненков, который учился, был студентом МФТИ и проходил сам 100 он решил под это дело еще подключить весь свой вуз, стать куратором в вузе и добиться строительства современной площадки для тренировок на территории университета, института, высшего учебного заведения в Долгопрудном. Сейчас мы на нее придем и покажем вам, собственно, ее. А пока... Мы находимся в нескучном саду, хотя, честно говоря, так и не скажешь. Да, Виталий? Так и не скажешь. Здесь площадку полностью переделали и... Первые наши впечатления носят, скорее, отрицательный характер Потому что все очень-очень сумбурно То есть, видите, расположение элементов очень-очень странное Есть, конечно, лавочки, чтобы на них запрыгивать, и это хорошо Канаты, канаты дико трясутся Сейчас, если будет видно не будет. Ну, короче, когда лезешь по канату, он дико трясется, все трясется, и, блин, это очень плохо. Что есть? Брусья есть двойные, такие вот. Они уже, чем были, это хорошо. Гнутые брусья сделали еще ниже, поэтому заниматься на могут только те, кто очень-очень небольшого роста. Всем остальным будет неудобно. Шведская стенка, которая стоит посреди площадки, это отдельное интересное решение блин непонятная ну и проходы тут вот еще То есть в общем и целом площадку изменили полностью скорее в худшую сторону по крайней мере по первым впечатлениям а ну и мы тусуемся около вот этой стороны конструкции я не знаю что это за квадрат для чего он площадки теперь только одна единственная наклонная лавка Одна. И там кочка Да, нас предупреждали, что здесь будет один кочка убийца. Вот, Целых два. Слушай, когда здесь не было стадиона футбольного, как-то она значительнее оказалась, нет площадка? Ну, ну да. Покрупнее. А вообще это очень дурацкая идея ставить площадку сразу за воротами футбольными. То есть я не знаю, кто это придумал. Это не чья не гениальная не мысль. мысль. Но это очень тупо и очень опасно, ребят. Очень опасно. Хотя если кого-нибудь убьет мечом, у нас будет много просмотров. Все, настали эти жаркие летние дни. Когда тренироваться душно. Да? Жарко тренироваться. Расскажи, что будет сегодня, только против солнца не стоит. Давай так. Сегодня будет крутая тренировка вместе с патриотами. К нам приехал Антон Кучумов на писте. И я думаю, он покажет нам мастер-класс. Мы собрали огромную тусовку. Здесь 4 фотографа, куча репортеров. Я вообще не понимаю, как это Где? Он, Где все получилось? люди? К чему лишние разговоры, да? А, а, так, Подожди, <свист> Что, <свист> давай, давай, ты, что ты делал последние пару лет? Что он делал последние пару лет? Простю борда. <свист> <свист> Вместо <свист> тренировок. Прокачивал бордер. Ты должен был уже уметь делать выход. Иди сделай. Саня Прокачивал. верит в тебя и сейчас. я сделаю, я не размялся еще. А, разомнись. Я все равно не сделаю. Глубокий выход даже я сделаю, даже ты... он сделает. <смех> вот так вот даёшь интервью на телек-прочеч, снимите, пожалуйста, как я интервью даю. А никто не снимает. Ты нахуй не... <смех> <смех> Я тебя равно запикну. Нет, ты что будешь записывать, я не хочу. Убери камеру. Это попадёт, как Александр Ревский, так вот камеру можно убрать. Да-да, есть что-то общего у Александров, да? Да, да, да? и сами... у Их нелюбви так... к камерам. Давай, убирай, нечего. А я не ударюсь там наверху? Давай, что ты и... как девочка камеру убираешь? <свят> не, не ударишься, я все посчитал. Вот <свят> сейчас у тебя одна рука будет более прокачивающая. Да, сейчас он уравняет это. <свят> уравняет руку. Равните, давай, Фродо. Давай, Фродо. Мы в тебя верим, давай, а где кольцо да, блин? Их два. Какой кидай? Выгодно это делать. Давай, да ты сделаешь, все сделают. У меня локаточки. Вот это да, это будет очень глупость, травмируешься. Это так смеяться. Я так буду смеяться. Это должно быть на камере. Мой смех должен быть на камере. Давай. Шить книг. Да, да, да, это правильно решил. Потому что я никогда этого не делал, но сегодня. Я думаю, день и деньги. Прямых рук. Ну, слушай, эти шары уже столько друзья а облапало. снизу Я снизу хочу. Не, братья еще что-то не делают. Да, они не делают, а делают. Теперь отпусти одну ногу и одну руку. Одну, руку и одну ногу, Ну просто стоять, чтобы в упоре так. <реклама> не знаю, не, у нас есть сайт для этого, если надо показать мое видео. Мы специально его с собой возим. Вы <реклама> можешь показать страшную морду. Наши ребята могут показать, так я думаю, ребят, да, это лучше получится, только не показывайте это никому. А у нас есть Серега. Да, вот и все, собственно. Они на пару журналистской потренируют, и все будут довольны. Как учеба на физтехе? Расскажи нашим подписчикам. Не знаю, я уже как бы старший курс, особо я не учусь. А! Первые четыре года было вот плохо. Очень плохо, правда. Воркаут только и спасал. А, прийти вечером и. Ну Здрасте. да, воркаут и вика. Воркаут и вика. спасает вика. от сила. Прийти вечером, проветрить голову, вот на площадочке подышать свежим воздухом, то что надо после боя. тяжелого дня. Ну сейчас, собственно, я от работы так отдыхаю. Вот ты снял футболку, и Илюха решил сам потренироваться с Викой. И не пускайте да. ее к тебе. Я не против Давай Ты в курсе, что он не идеальный? <свят> <свят> он слабо сказан, что не идеальный Не знаю Я хотел садю спросить По поводу тех нытиков В ютубе Я уже общались, когда ехали сюда По поводу видоса я вот выписал, выписал, выпустил видос про то, как увеличить подтягивание. Там, значит, надо было тренироваться 5 раз в неделю. Но это для новичков, поэтому за тренировку у них получалось там подтягивание 30. И начали, в сумме, за тренировку. И начали ныть в комментариях, что каждый день тренить нельзя, мышечный катаболизм, не будешь расти, дрищ. Это тренировки на выносливость и на массу, не научится много подтягивать. Что ты думаешь про тренировки каждый день? Сейчас, вот такие я вот, знаете, то, что вот типа тренировка на выносливость, а не на массу. Да, да, да. Это же тренировка количества подтягиваний, а количество подтягивания это целовая выносливость. Следовательно, они делают то, что надо. Ведь это же тренировка на выносливость, а тебе нужно больше подтягивать, если есть выносливость. Но масса-то от такой тренировки не растет. Масса будет расти от того, как ты питаешься и сколько ты спишь. Не слушайте его, на самом деле есть тренировки на массу, на рельеф и на выносливость. А он чушь несет про еду. Сейчас еще скажешь, потому что надо профицит калорий создавать. <свят> Дичь какую-то. Вот если тренишь на массу, мало повторов, там, 1-5. Три подхода расти. по 10-12 повторений, дальше все на силовую выносливость, для рельефа. Для рельефа, рельефа. Рельеф, да. Вот. Хотите рельефа? 15-25 повторений, это максимум. 15-18. А на массу 10-12. Да нет, это много на мас. Это на силу и массу. А на массу надо еще меньше. Надо 1-5 на мас. Ну, до 10 хотя бы 10 Здесь это вот, вот все. Сделал 10. У вас у вас программа была именно на массу. Не путайте. Да, Че еще до хотели? Если вы можете делать программу на массу и хотели рельеф, а вы не знали, что если да. программа на массу, и вы станете большие не рельеф. Нам придется не растерять на рельеф. А Масса-то уйдет. Вообще глупость какая-то, ребят. Нет. Вы даже четко знаете, Что какую это несет, программу. Что-то еще хотел сказать. Хороший иду Вот такая вот вышла тренировка сегодня. Надеюсь, видео получится интересным. В целом отсняли материал для.. еще для сайта мы отсняли материал. Мы сняли для группы потока. Для МфТ. Теперь все студенты узнают про эту движуху. Сколько у вас? Тысяч пять, да, учится вместе с магистром, там, со всеми, с аспирантами? Наверное. Ясно. Ну, где тысяч пять? Да. То есть, на студневку вышло сто, сколько осенью выйдет? Двести, триста? Посмотрим, жизнь покажет. У тебя Благодаря последний курс будет? видео, я думаю, их станет еще больше, да. Понятно. Последний курс, да, будет у тебя? Да. На кого я ты покажу. учишься? На кого-то умного. <связать> Окей, ладно. Хорошо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, приглашайте ваши учебные заведения. Мы с радостью приедем, потреним, поможем развить сотку. А до того, как пост... <связать> построить Да, и тенек есть, она вообще прекрасна. То есть зачем. Зачем мы тренили на этой супер-мега-современной площадке на хомутах, когда есть вот такая вот замечательная вещь. Лужи есть, есть шины, турнички есть разные. Брусья, еще брусья, еще больше брусьев. Здесь даже рукоход есть, ты видел? Поры. Да, здесь. Все есть. Отличная старая советская площадка. И, наверное, уже лет 50. И она как новенькая.